сохранить правку надолго на самом деле таких специалистов как я в россии в мире немало очень-очень сильная школа мануальной терапии костоправства всегда и с советских времен была украина всегда была лидером в этом но в россии также их немало и в казахстане есть Из Казахстана у меня пациенты приезжают и в киргизии есть поэтому Просто ищите и найдете своего специалиста. Но есть одно, несколько но. Первое. Не ищите чудо Чудо не произойдет, если вы не будете готовы, подготовлены. То есть сначала вы должны растягивать, расслаблять мышцы. В идеале, если вы идете к костоправу уже, например, здесь, перед этим у вас было 10, как минимум 10 сеансов мануальной терапии полностью из спины, задней поверхности ног желательно вообще всего тела из задней и с передней стороны но не каждый себе этого может позволить безусловно поэтому вы хотя бы должны выполнять растяжение растягивание без резких движений следующий момент как сохранить все-таки саму правку я отвечу на нее чуть позже но приведу пример такой вот есть всем известный юрий репин от него, например, ко мне приезжало уже два пациента. <связь> Я ни в коем случае не хочу сказать, что он что-то делал неправильно. Я больше чем... И э люди подтверждают, что им стало легче и было легче. И до достаточно длительное время было легко. Но оба этих человека допустили очень большие ошибки. А это одна была... Один был мужчина, и одна была женщина. А у мужчины... Он допустил большую ошибку практически после недели, после правки у Юрия. Он э, на работе поднял неправильно. В одном из видео про сколиоз, я как раз рассказываю, как поднимать правильно и как неправильно грузы. Поднял с, с выгнутой спиной груз больше 30 килограмм коробку. И у него просто позвонок вылетел. Тот позвонок, который ему Юрий вправил. Он просто опять вылетел, у него появились эти боли. Он обвиняет, соответственно, в некомпетентности Юрия Репина и прочее. Но э, остальной позвоночник, как я вам скажу, что у него был достаточно неплохой. То есть большую часть которые которую у него накопил за всю жизнь, Юрий исправил. Но он сам себе навредил и обвиняет в этом Юрия. Второй момент. Это была девушка также она его обвиняет в том, что его были, то есть после него ей не особо помогло. Или помогло, но ненадолго. Начали разбирать ее ситуацию. И самое интересное, что на лицо у нее, у нее был микроинсульт. Половина тела человека плохо функционирует. То есть левая рука, левая нога, левый бок лицо с левой стороны, губа перекошена, то есть у нее в правой доли мозга есть повреждение. Человек пережил на эмоциональном фоне, там, с работой связанным, соответственно, с семейными трудностями, но это не имеет значения. Но факт то, что человек пережил микроинсульт, и он хочет, чтобы от, правки, от одной правки что-то изменилось. Безусловно, ей стало легче на короткое время, но ни я, ни Юрий Лепин, ни один другой костоправ или мануальный терапевт не работает с нейронами мозга, а повреждены здесь именно нейроны мозга. Это касается как людей после инсультов, инфарктов, также это касается людей с диагнозом ДЦП. Неважно, это детки или уже взрослые люди. Здесь повреждаются нейроны мозга и синопсисы, связи межнейронные. Надо работать внутренне, надо работать с мозгом. Нужно принимать препараты для усиления работы мозга. У нас в фитоцентре «Раденькие цветочки» есть готовый уже комплекс инфарктный инсульт. Ссылка будет в описании, можно будет заказать. Но прием, опять же, его длительный. И несколько, несколько месяцев, а возможно и до полутора лет. Только тогда это будет восстановление. А так, у этой девушки, у нее так и будет неправильный сигнал от мозга к мышцам, она так и будет ходить, хромать. И, возможно, она также и обо мне скоро скажет, что я ей не помог. Хотя, на самом деле, ее позвоночник был в очень хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии, потому что полгода назад она была у Юрия Репина. У нее, опять же, перекосился таз. То есть, опять же, почему перекосился таз? Потому что мозг стал опять давать неправильные сигналы в те мышцы, которые и так были спазмированы. И у нее опять укоротилась нога. Но нога у нее, у нее таз ставится очень хорошо, потому что она молодая. У пожилых людей это гораздо сложнее. Так вот, как сохранить. Возвращаемся к этому. Масса людей которые ездят от специалиста к специалисту и обвиняют их в том, что они не, у них не получается Приезжают люди и говорят, что мы готовы в 3-4 раза заплатить вам больше, чем стоит услуга, лишь бы не болела. Но очень многое зависит, первое, от вашего организма, и второе, от вашей дисциплины выполнения тех указаний, которые я даю после. Если вы с этим не работаете, скорее всего, вы не сохраните. В чем же является сохранение правки? Сохранение правки, прежде всего, это является работа с мышечным аппаратом, с мышцами. Первое. Второй момент. Вы это подкрепляете с расслаблением нервной системы. Все методики мы даем. Смотрите следующие видео. Они рассказывают, будут рассказывать о том, как расслаблять нервную систему. Следующее. Вы работаете с внутренними обменными процессами с нейронами мозга, вы работаете с, с, с нейтрализацией последствий стрессов, которые переросли в невроз. Нужно избавляться от невроза. Все методики будут в следующих видео. Будьте здоровы!